Министр МВД Наваков уйдет ли он в отставку? Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Хочу поведать вам очень интересную новость. Стало известно, что вчера фракция «Голос» начала сбор подписей депутатов за отставку председателя МВД Арсена Навакова. Под проектом постановления за его отставку подписались около 50 депутатов от двух фракций «Слуги народа» и «Голоса». Другие парламентарии ставить подписи не спешат. Большинство депутатов фракции «Слуга народа» также недовольны, работая в А Европейская Солидарность обещает поддержать отставку любого министра на рассмотрении в парламенте, хотя сама предложить отставку своего всего кабина. Хочу заметить, что сбор подписи в Верховной Раде не позволит отправить в отставку какого-либо министра. Для этого необходимо принять закон о интерпеляции. Сейчас в парламенте нет законного механизма для отставки министра. Даже если собрать 150 или 250 подписей, с ними некуда идти. Вот есть эти подписи, их можно показывать на телевидении, на порядка дальнейшего никакого не существует. По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамия, в Раде разрабатывается закон об интерпеляции, который позволит отправлять конкретных министров в отставку. Поэтому как раз сейчас во многих комитетах и рассматривается законопроект об интерпеляции. Это по сути о праве парламента уволить конкретного министра, а не целиком отправить в отставку весь Кабмин. Тогда это заработает по-другому, а сейчас это просто политические заявления. Напомню, что в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и снасиловали девушку в отделении полиции. Позже выяснилось, что преступлению причастный начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузев и оперативный сотрудник Сергей Сулейман. Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотделка горлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине. Поговорим о стрельбе в Одессе. В Одессе на промтоварном рынке 7 километр неизвестные в масках зашли в магазин и произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Двое мужчин получили телесные повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы. Также полиция вела план перехват. Злоумышленников ищут. Напомню, что это не первый подобный случай стрельбы в общественных местах. Теперь зададим себе вопрос. Правда ли это, что наш министр не справляется со своими обязанностями и не может навести порядок на улицах нашей страны? Закончил ли он реформу так называемой новой полиции? Принесли ли это обещанные нам плоды для обычных граждан нашей страны? И самый главный вопрос, отправится ли наш любимые министры в отставку отдыхать? Ответы на эти вопросы пишите в комментариях под видео. Что хотелось бы сказать в конце? Арсену Борисовичу хочется пожелать удачи, она ему понадобится. А вам, дорогие мои зрители, хочу сказать, берегите себя и своих родных. С вами был адвокат Бузанов Дмитрий. Всего хорошего, подписывайтесь на канал и следите за новостями вместе со мной.